Движение денежных средств. Частые вопросы наших клиентов, возражения наших клиентов, надумки, придумки. Меня зовут Николай Ившин, я руководитель агентства финансовых директоров. Ты на канале финансового предпринимателя. Обязательно поставь э, лайк этому видео, подпишись на канал, ставь колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Обязательно досмотри это видео до конца. Я приготовил классный подарок для тебя. Поехали! Итак, частый вопрос клиентов, это, например, движение денежных средств. А где вы ведете движение денежных средств, Николай спрашивает меня. Мы ведем движение денежных средств в своей персональной разработке, которую потом адаптируем под клиентов. Она у нас находится в Google таблице. Google таблица это тот же самый Excel, только в онлайне. Плюс его, то, что там можно работать целой толпой, например, человек 10, 15, 20. Там можно посмотреть любое изменение и откатить его, возобновить эту версию. Допустим, если я все разнесу, можно вернуться на строчку ниже и восстановить эту версию и мы можем как в любом Excel, очень гибко настраивать э, любую категорию любой критерий под вашу специфику ну например если вы настраиваете каком-то программном продукте вам э, программист скажет я сделаю это до конца дня либо до конца года и непонятно до какого года то мы настроим э, вам дополнительную категорию в течение двух-трех дней может недели если это сложно какой-то проект но недели и э, не потеряется чувство собственности то что это ваша штука что вы можете ей доверять и вы можете в любом момент это перепроверить, потому что мы стараемся делать это все на элементарных формулах, чтобы даже собственник мог у нас перепроверить. Давай, проверяй! Для того, чтобы составить отчетности, мы используем формулы. Например, у нас DDS идет одной портянкой, и потом на белом фоне у нас идет формула, формула, формула. И их может быть огромное количество. И как проверить, например, там 128 формулу в столбике там х, когда этих столбиков, например, 20. Мы используем вверху одну лишь формулу. Когда мы проверяем только формулу вверху, например, 15 столбиков, 15 формул. А все, что ниже, уже является как бы алгоритмом этой формулы. То есть, если мы что напишем внизу то формула сверху скажет нам внизу в 128 ячейке кто-то что-то написал поэтому я не считаю и выдаст ошибку то есть аудит такой таблицы а, будет занимать а, даже у вас не подготовлено 5-7 минут еще есть такой вопрос, когда мне говорят, но ну, есть же API, есть API у Google, есть API у 1С, у банков. Почему не сделать автоматизацию? Также проще, так же мы уходим от человеческого фактора. На что я отвечаю, что я как финансист с тобой встречаюсь, дорогой мой клиент. И когда я показываю отчет, я хочу быть в нем уверен и показать тебе его, что на данный момент я все цифры перепроверил. Проверил подотчетных лиц, кассы, карты, верно распределил все кошельки, перепроверил их с бухгалтером, перепроверил их с тобой. И выдал вот такие отчеты. Они взаимосвязаны, непрерывно они выдают конечный остаток. И они распределены все по нужным статьям и категориям. Но очень часто, когда мы настраивали интеграции, кто-то где-то в каком-то кошельке, в подотчетном лице что-то сделал, у нас упал отчет. И искать где, в какой таблице, когда он сделал. То есть на момент сдачи презентации отчетности собственник должен понимать, что да, все четко. Да, это то, что нужно. Да, финансист в этом уверен. И этого финансиста можно перепроверить. То есть в любую цифру можно тыкнуть и можно посмотреть, как она составлена. Согласиться с этим, либо не согласиться. Если вы не согласились, значит вы доактуализировали учет. И никто уже после этого его не будет править, потому что за этот отчет отвечает конкретный финансист. Еще вопрос, который часто спрашивают меня, а как же вы будете относить ту или иную операцию к тому или к тому виду расходов, типу расходов в статье, как вы будете это определять? Отвечаю. Для начала, все, что у вас есть, мы зальем. Статьи, которые мы распознаем, ну, например, комиссия банков, либо какой-то РКО, либо какая-то аренда, либо зарплата, оклады, там будет написано прям Петров, и мы их распознаем. Те статьи, которые мы не распознаем, мы сделаем, что это прочий доход, прочий расход. Выделим цветом на согласование. Сначала пропустим через бухгалтерию, потом пропустим через подотчетное лицо и уже маленький минимум оставим для собственника скажем собственник это что такое он говорит ну ночные затраты это дивиденды на кое-что в общем комментарий не нужен кто не понял тот поймет и мы поймем достоверность наших первичных данных это наш фундамент на котором уже и собственно формируются все остальные отчеты еще меня спрашивают николай хорошо я все-таки за крутую визуализацию крутую автоматизацию мне нужно все автоматизировать все, чтобы было в прикольных графиках. Еще, чтобы я в этом ни хрена не разбирался, чтобы вот мне кто-то что-то приносил. Чтобы кто-то что-то посчитал за меня. На что я отвечаю? Сейчас мы сделаем на Google таблицах. Гибко, мягко, понятно. Если что-то у тебя поменяется, мы добавим новый столбик, строчку, подотчетное лицо, новую категорию. Поверь мне, строчку добавив в таблицы, это не 50, не 100 тысяч. Как может запросить программист, например, в 1С. А мы обкатаем эту модель, сделаем ее понятной, чтобы у нас месяц-два пропустился бизнес-процесс по вводу данных чтобы он выдавал нам нужную отчетность. Исходя из этого, любой программист скажет, что да, отработанный э, инструмент в Excel либо в Google таблице является превосходным техническим заданием для воплощения программ в любую программу, будь что это самописный код, сайт, python, html, в общем, много-много разных кодов. На что мне говорит, окей, да, Николай, работаем, мы начинаем вести ему DDS, начинаем давать ему контрольные точки, помогаем ему проверить эту таблицу, заставляем проверять эту отчетность, и в этот момент, когда у него обкатан бизнес-процесс, налажен учет, я ему говорю, вопрос автоматизации и супервизуализации еще актуален. На что клиент 100% из 100% говорит мне, нет, из-за автоматизации я потеряю контроль. Я потеряю доверие к этому учету, и я не смогу его перепроверять. Поэтому мои клиенты остаются на Google таблицах с жесткими регламентами, с большим количеством проверочных данных, и как часто им говорю, мы спросим у тебя, у нового, когда у тебя уже будет отчетность, нужна ли тебе автоматизация и визуализация. Мы подготовили для тебя шаблон движения денежных средств, который есть в описании к этому видео. Это супер старт, если даже ты его начнешь вести и потом придешь ко мне, это будет огромный массив данных, которых мы можем использовать, чтобы собрать отчетность тебе за прошлые месяца. Поэтому... Переходи к описанию, скачивай этот файл, ставь обязательно колокольчик, подписывайся на канал, ставь лайк этому видео. И если у тебя какая-то уникальная ситуация, либо у тебя есть какой-то вопрос, напиши его в комментариях. Мы разберем его в новых видео, либо мы с тобой свяжемся, проконсультируем тебя, что для тебя будет абсолютно бесплатно. С вами был Николай Ившин. Приходи на мой канал, там много видео по управлению финансами.